Меня зовут Валентина Нелипа, я коуч, организатор мероприятий, руководитель бизнес-подразделений в сфере FMCG более 13 лет. Коучинг – это про человека. На самом деле каждый человек велик. Вот внутри себя он велик. Ни один человек не похож на другого. Но мы не привыкли так думать. Мы привыкли думать про то, что мы маленькие. Коучинг – это путь встретиться с самим собой. И самый лучший путь – это марафон. Это тот путь, который вы можете пройти за 45 дней. Уникально зайти 1 сентября в первом классе и через 45 дней выйти 25 мая в 11 классе выпускником, встретившись с лучшим собой, обновленным, лучшей версией себя. В первую очередь слушайте свое сердце. Всегда просто вложите руку, слушайте свое сердце. Там все ответы на все вопросы и действуйте. Я очень люблю эти слова. Лучший день был вчера, следующий сегодня. Действуйте.